Биографии ГЕРОЕВ СОПРЯЖЕНИЯ Джинны – магические создания, сотворенные великой и загадочной силой. Айнаин был создан несовершенным. На протяжении столетий он много работал, чтобы преодолеть ощущение своего несовершенства. За свое усердие и преданность магии воздуха Айнаин был призван в сопряжение. По меркам джиннов Бриса еще совсем молодая. Не закончив обучение, она ушла воевать в Ирафию во время Войн Возрождения. Там, где не хватало знаний, ей приходилось добирать практическим опытом. Гномы любят золото, и некоторые больше, чем другие, но никто из них не владеет силами земли, чтобы находить золото с таким же постоянством, как Гриндан. Джилар с раннего детства отличался мудростью, выдающейся даже для эльфа. На зов сопряжения он отреагировал со свойственной для себя невозмутимостью. Четыре года тому назад могучий маг призвал Игнису в этот мир. Не имея возможности вернуться обратно, она странствовала по Антагричу, покуда не была призвана в сопряжение. Интеус еще в детстве научился управлять огнем и стал зарабатывать фокусами в бродячем цирке. Поговаривали, что он сын элементали огня. Однажды ночью он почувствовал зов и навсегда покинул свой цирк. Теперь он мастерски владеет магией огня и служит сопряжением. Будучи весьма одаренным, Кальд был призван в сопряжение, где он мог бы утолить свою жажду знаний, изучая различные дисциплины. Лабета родилась в бедной семье, а ее родители были убиты во время Войн Возрождения. Она была взята дендроидами и доставлена для службы в Авлии, где ее сила владения стихией Земли быстро возрастала. Когда она почувствовала узов сопряжения, то быстро откликнулась. Среди элементалей воды развернулась ожесточенная борьба за право вступить в ряды сопряжения. Лакус взяла верх над конкурентами за счет глубоких познаний в тактике. Луна была волшебницей в Энроте и однажды услышала зов сопряжения, который привел ее в Эрафию. Здесь ей пришлось забыть магию воды, в которой она специализировалась раньше. Ее новым призванием стал Огонь. Манер создания чистой энергии. И разумеется, он наслаждается свободой, которую дает ему эта форма. В то же время он испытывает большой интерес к материальным созданиям, и стремление узнать о них больше привело его в сопряжение. Сфера интересов Пасис – материальные формы жизни. Глубокое понимание природы этих существ и опыт взаимодействия с ними сделали ее идеальным кандидатом для управления основными силами сопряжения. Тунар много лет прожила в столице Эрафии и за это время стала отлично разбираться в боевой тактике и управлении поместьями. Дружба со смертными заслужила ей место в рядах сопряжения. Фьюр молод еще не имел шанса достойно проявить себя в бою, но его ярость не имеет себе равных полагают, что он станет одним из самых величайших героев сопряжения. Цель выросла в Авлии на берегу океана, и древние воды навсегда остались у нее в душе. Она исходила немало земель в поисках того, что влекло ее и нашла новый дом в сопряжении. Древний владыка магмы Эрдамон столетиями спал в недрах гор, окружающих Эофол. Пробужденный от осна призывами о помощи, раздававшимися из сопряжения, Эрдамон с радостью устремился на битву с алчными Криганами.